Всем тихой ночи, возвращаемся к разбору лора SCP, потому что лора SCP, как известно, сам себя разбирать не будет, и в этом видео мы узнаем о департаменте аномалий фонда. Департамент аномалий SCP даже звучит как-то странно, ведь фонд сам по себе и занимается тем, что работает с аномалиями. Так зачем ему еще и отдельно такой департамент? Это как в пожарной службе отдельный департамент пожаротушения, или в больнице отдел медицины. Вот агент тайной организации, когда где-то в Лондоне наткнулись на дверь с такой надписью «Департамент аномалии SCP». Тоже немало удивились, ведь такого департамента в фонде просто не может быть. А еще больше они удивились, когда обнаружили за дверью многоэтажный подземный комплекс, в каждой комнате которого обнаружился аномальный предмет, до этого неизвестный фонду SCP. Сам по себе комплекс, и все странные вещи внутри получили номер 3790. На канале, кстати, есть чтение этого объекта и большой рассказ, связанный с ним. Ссылку оставлю в описании. Из рассказа мы в итоге узнаем, что все же несколько сотрудников осведомлены о существовании этого места, и даже можно догадаться, зачем оно служит. Смысл этого подземелья в хранении таких вещей, которые никогда и никто не должен тревожить, которые никогда не должны увидеть дневной свет. Из рассказа этого мы узнаем, что этим местом заведует Адам Брайт, один из основателей фонда SCP. Всего с парой особо доверенных агентов он перевозит определенные аномалии в момент комплекс, где они остаются запертыми в своих комнатах навсегда. Выходит, для того, чтобы понять, что тут происходит, нам нужно разобраться с тем, что именно попадает в эти подземелья и что у этих объектов общего. В упомянутом рассказе Брайт получает от представителя организации аномальных торговцев Мкит одно из творений доктора Развлечудова, господина Тишину. Интересно, что такой господин больше нигде на сайте SCP не упоминается, ни в объект ни в списках малых господ, ни в других рассказах. Он, как бы вообще пропал из мира SCP после того, как Адам Брайт запер его в одной из комнат департамента аномалий. Немного информации. Что же еще тут есть такого? В одной из комнат стоит картина, накрытая простыней. Надпись гласит Плачущий мальчик. Искать информацию об этой вещи внутри мира SCP нет смысла. Зато можно найти ее в реальности. Так это что снова видео про реальные SCP получается Речь идет об одной неточной копии картины итальянского художника Бруно Амадио с плачущим мальчиком. И о ней ходит одна легенда. Легенда гласит, что как-то раз пара из Англии обнаружила, что их дом сгорел. И одна из немногих уцелевших вещей в нем была дешевая копия картины плачущего мальчика. Таких копий было создано достаточно много. Они висели во многих домах в США и Англии. И в домах иногда случаются пожары. Этого хватило для того, чтобы пошла легенда, что если такая картина присутствует в доме, это сильно увеличивает шанс того, что помещение сгорит. Закончилось все достаточно иронично. В газете Сан вышла статья, где говорилось, что копии картины правда прокляты. Автор статьи обещал, что если их пришлют в редакцию, то он избавит uh, картины от проклятия. Сложно сказать, была ли это шутка или нет, но вскоре несколько комнат офиса газеты были заполнены холстами с плачущим мальчиком, которые журналисты вывезли за город и сожгли, сделав из этого целое шоу. Кажется, понятнее не стало. Выходит, департамент хранит вещь, которой вообще нет в мире SCP, и которая взята из мира реального. Тут снова ломают четвертую стену, а возможное дело в том, что объект, попавший в 3790, полностью стирается из вселенной SCP. Эту мысль подтверждает еще и то, что в одной из камер хранится предмет, называемый полынь. Это отсылает нас к объекту SCP-4008, который поначалу рассказывает о некой зоне фонда, которая бесследно пропала. Во время поисков пропавшего учреждения SCP, фонд устроил раскопки и глубоко под землей нашел несколько помещений зоны, которые по каким-то причинам не исчезли. Из найденных там документов можно предположить, что в пропавшей зоне хранился артефакт цивилизации, циадовитов, который использовался как биологическое оружие. Массового поражения и исчезновение зоны произошло из-за неудачного с ним эксперимента. Сила этого оружия в том, что оно не только приносит разрушение, но и заставляет забыть о разрушенном. То есть его свойства также укладываются в общую тему забвения Департамента Аномалий. В общем, забытый отдел фонда, хранящий все, связанное с забытием как таковым, при этом имеющий дело не только с облицом, SCP, но и с загадочными предметами нашего мира, которых в мире фонда просто нет. Может показаться, что департамент аномалии это что-то маленькое, всего один забытый комплекс. Но каково же было удивление агентов SCP, когда они после изучения старых архивных документов нашли еще один забытый комплекс, относящийся к департаменту, причем аж в Японии. Назвали его SCP-3220, а внутри оказалось огромное подземелье глубиной в 200 этажей. На каждом этаже было множество камер с решеткой, в каждой из которых стоит по одной скульптуре человека. Вернее, не совсем в каждой. Всего одна камера оказалась пуста. А позднее стало понятно, что из нее сбежало существо, которое фонд поймал и поставил на содержание, как SCP-3693. Этот объект был статуей девушки. Ее агенты фонда обнаружили, когда проверяли городскую легенду о призраке женщины. Свойство этой статуи в том, что ее видно только с закрытыми глазами. При этом, если глаза открыть, статуя пропадает. Также она преследует человека, который ее видит, то есть смотрит на нее, закрыв глаза. Такой вот SCP-173, только наоборот. Еще связанная с департаментом находка попалась фонду, когда он устроил раскопки прямо под собственной зоной 140, где до этого произошло какое-то аномальное событие. В результате чего зону пришлось покинуть. В ходе раскопок агентам SCP открылась странная картина огромных размеров подземелья со множеством построек, на которых красовались одинаковые таблички с надписью ⁇ Департамент аномалий ⁇ Найденные надписи и документы еще больше удивили работников фонда SCP, потому что они относились к началу 19 века, то есть выходит, департамент аномалий существовал еще до появления фонда как такового. и, и, похоже, не прекратил своего существования до сих пор. Так как в файле SCP-4220 говорится, что когда космонавты фонда нашли на Луне большую полость, в ней также оказался комплекс департамента аномалий, так что выходит этот департамент как минимум работал еще в космическую эру, а по масштабам может посоперничать с самим SCP. То есть департамент аномалий существовал до SCP и работает параллельно с фондом, но при этом агент SCP Сами о нем ничего не знают и никогда не встречают его сотрудников. А единственный человек, о котором известно, что он относится к департаменту, это один из основателей фонда Адам Брайт. В общем, больше вопросов, чем ответов. Непонятно даже, относится ли департамент аномалии к SCP. Скорее всего, относится, потому что в SCP-3790 на табличке написано департамент аномалии SCP. Или вот однажды люди из фонда, исследуя старинную церковь в Италии, также нашли в ее подземельях табличку с надписью Департамента Аномалии SCP. Там, кстати, хранится огромный орган, обладающий аномальными свойствами. В объекте этом вроде бы нет ничего особенного, но он очень похож на текст, который написал один из авторов SCP-Метафизик на конкурс на пятитысячный объект. За этот текст его еще забанили на сайте. Снова у нас тут тема забвения и слом четвертой стены. Немного приоткрывает завесу тайны над департаментом SCP-4099. Эта история о том, что однажды прямо в зоне фонда был найден мертвым научный сотрудник, у которого при себе были странные документы, подписанные как принадлежащие департаменту аномалий. В них обсуждалось содержание и работа с различными аномалиями. Упоминалось множество людей, о которых фонд SCP ничего не знал. И тут снова повторяется этот сюжет. Объекты, которые отсутствуют в мире SCP, но есть в каком-то виде в реальном мире. Например. Например, тут есть Нинген, это популярный монстр из японских городских легенд, объекта по которому у нас ITSCP нет. Из объекта 4099 мы можем понять, что Департамент аномалий это полноценная секретная организация, которая существует параллельно с SCP и также занимается аномалиями, но при этом засекречена гораздо сильнее. Само ее существование покрыто тайной настолько, что даже фонд SCP толком ничего не знает о людях, работающих в ней, и о том, что в ней вообще происходит. Возможно, департамент аномалий это то, каким бы сам SCP мог бы быть. Действительно так и совершенно непознанным в отличие от нынешнего фонда в котором лоружа описывает наверное каждый возможный аспект и в загадочности не осталось совсем всем пока!